Чуваки, спускаемся мы К заводу по производству знаменитого Вьетнамского соуса Рыбьего Рыбного Вот Спускаемся от учафей. фей И тут так случайно вот Увидели, открывается отличный вид на завод Вот видите Эти бочки В этих бочках И томится анчоус Или прочая сольная рыба Такая маленькая, на солнце и постепенно тухнет и постепенно капает с маленьким количеством соли. В какие-то там, видимо, емкости вытекает. вот собирается. Вот такой вот вьетнамский соус. А вон женщина ходит с ведром, черпает, наверное, и пьет. Ой, чуть Или она туда что-то добавляется, воды что ли? Бодяжство. А может просто соус-соус соус добавляется? Пока запаха, честно говоря, не чувствуется. Может быть это уже какой-то. Знаю, чистоган Хотя Чистоган не пахнет как раз Ветер нашу строил Ну реально запаха вообще никакого нет Сзади идет Ай да. Ай отвали я зовут Это старая вьетнамская женщина Больная Боится змеи Я вот видел передачу где показывали там Там это делают в деревнях, в деревянных бочках, а здесь какие-то они глиняные, да, как будто, с пластиковыми крышками. А, вот отсюда видно будет. А вот запашок есть, ну легкий такой. Как раз это, видимо, чистый-чистый соус. Ага. Слушай, во, во, во, во. Слушай, это уже такой чистый соус, реально. Ксюша очень нравится этот запах. Вот ее туда по смерти. Вот. Да, да, да. Слушай, а это за колючки еще. Вот, здесь можно насладиться, короче, ребята, точно. Хотите насладиться настоящим вьетнамским запахом? Идите на ручей фей по низу, а возвращайтесь через верх, через этот завод. Здесь такой аромат. Нет, ну, мне, честно говоря, нравится. не, без шуток, потому что я люблю и с этим соусом, например. Они сюда лайм добавляют. Вот. И? Это часто да, ну. А чьими носками? Чьи носки ты нюхал? Мои так вроде не пахли никогда. Так, нам, наверное, завод. Нам собака. Наверное, не надо туда идти. Я предлагаю подняться наверх. Собака или петух? Мне кажется, петух все-таки. А я не знаю, как здесь выйти, слушай Тут не знаю, как обойти А, вот дорога есть Вот так надо идти Пойдем Как бы нас этот маленький пес не съел Все, мы вышли наконец на дорогу везде вот эти бочечки стоят. Слушай, прикольная экскурсия получилась в плане вот заводика. Это необычно. Нашли мы его. Ну, как заводик. Можно это назвать заводик? Это ферма, наверное, больше. Толны есть, ребята. Не ведь как я какая заказывал, сейчас мы... Меня... Знаешь, что он стоит. Прямо из